Вау, какой новогодний домик. Наверное, там есть елки и подарки. Я очень люблю подарки. Сейчас взойду. Ничего. Они, ничего. они подумают, что это мышь. Я знаю. А вдруг они не боятся мышей? Фух. Ой, елкая елка, елка. Не просто найти. Может, она там? Эх, где елка? Не понимаю. Нет елки. А тут кто-то в Майнкрафт играет. А может елка под кроватью? Сейчас загляну. Нету ее? Здесь нету. Ой, застрял. Ой, давай. Ай, ай, ай, ай, ай. Ой, как холодно мне было. Все, закрываю. Где же эта елка? Может оно наверху? Хорошо, что хвост у меня не свалился. Пойду дальше. Пойду в эту. Эх, жалко, что тут нет елочки, жаль. А я люблю елочку, потому что под ней там есть подарки. Может, тут в комнате есть подарок? Так вот, вот она елка! Какая красивая! А это что такое? Ого, звездочка какая красивая стала сейчас. Обни... Сейчас я обниму. А ч ⁇ такое горячее? Ааа, -а -а, ты тебя уже... Как я замерз на балконе. Кто это меня закрыл? Хулиган. Эхо а до Нового года уже пять минут. Года пять минут. Где же эта елка? Я никак не могу найти. А вдруг он? А вдруг он на кухне? Пойду посмотрю. Вот она, где елка, ура! А там подарочек! Коробка это самолет Лего, здорово! Тут... Да тут пусто ничего! Полная тут у нас что? Тоже ерунда. Что это такое? А тут у нас что такое? Эй, ты кто такой? ты меня разбудил? Не я. А что, я что ли? Ай! Агрессивно какой он. А это кто такой? Какой он миленький. Нет, вообще не милый. Вообще без а это что такое? Вы серьезно, где берусь? Это что такое? И... Ну, посиди, ой, кажется, прилип. Ой, ой, ой, ой, я ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой,